Добрый вечер, меня зовут Алия Жексенбекова, я родилась в городе Алматы, мне 36 лет, через месяц уже будет 37. Мое образование – международная журналистика, но большую часть времени я проработала в печатных изданиях. Вот работа. Я работаю в сфере астрологии, практикующий астролог. Работаю уже в этой сфере 6 лет, мое хобби – это плавание, немножко рисование. Хочу научиться петь и играть на гитаре. Когда-нибудь осуществлю эту мечту. И я желаю всем нам классного настроения, бодрого духа. И чтобы каждый день мы приходили сюда более опытные, с еще большими силами, энергией. В общем, всех нам успехов и достижений. Давайте знакомиться. Меня зовут Алия Жасимбекова. Мне 36 лет. Я родилась и живу в Алматы. Но очень люблю путешествовать. Я побывала в Северной Америке, в Восточной Азии, в Африке. Прожила один год в Италии и исколетила практически всю Европу. Но есть место на политической карте мира, где я еще не была. И это Латинская Америка. Мечтаю начать свое путешествие с города сантьяпо де Чили. Если говорить не о мечтах, а о реальности, то я практикующий астролог. Этой оккультной системой знаний я занимаюсь 6 лет, три из которых я посвятила обучению. Сейчас я не только провожу консультации, но и обучаю классической западной астрологии. Но ведь жизнь не заканчивается на работе, поэтому я стараюсь находить время и для отдыха. Плавание, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Медитации, чтобы расслаблять ум после аналитического труда. И обязательно тотальное безделие хотя бы один раз в месяц. Не могу не согласиться с Марком Твеном. Послушайте, что он сказал. Когда бритва отслужит свой срок... И больше не поддается точке, парикмахер откладывает ее на несколько недель, и она самозатачивается. Мы бережем неодушевленные предметы, а о себе не заботимся. Какими силачами, какими мыслителями стальмы, если бы только время от времени укладывались на покуп и самозатачивались, друзья! Я желаю вам находить время и возможности для отдыха и беречь себя.